Береговые ракетные комплексы «Бастион» защитят побережье Крыма даже от атаки американских авианосцев. Дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота РФ успешно провели учения на территории Крымского полуострова. Как сообщили в пресс-службе ЭКРЭК, дивизионы мобильных БРК совершили марш в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач. В частности, военнослужащие выполнили развертывание комплексов, их подготовку к боевому применению и выполнение учебной ракетной стрельбы по морской цели. Расчеты провели тренировки по пополнению Б-комплекта, а также по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке новых стартовых позиций, сообщили на флоте. Согласно официальной информации, всего в учениях, которые проводились в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники. И как отметил в беседе с корреспондентом полит России эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. Эти учения следует воспринимать не только в качестве очередного этапа подготовки российских военнослужащих но и как серьезный сигнал, адресованный Соединенным Штатам Америки и НАТО. Сегодня мы видим весьма высокую степень активность со стороны США и их союзников по Североатлантическому альянсу. Они весьма активно перебрасывают военнослужащих в Польшу, Германию и даже в Румынию. И конечной их мечтой является размещение боевых групп вдоль побережья Черного моря. Как говорил Йон Столтенберг, они хотели бы более активно осваивать его акваторию. Это их стратегическая концепция. А мы, естественно, должны быть готовы локализовать любую угрозу, откуда бы она ни исходила, — объясняет эксперт. По его словам, сегодня в Черном море все чаще заходят боевые корабли НАТО и пытаются контролировать перемещение российских войск в Крыму. Нередкие случаи откровенных провокаций и нарушения границ РФ со стороны сил Альянса. И отмечает Кошкин, именно из-за таких инцидентов и растет важность проводимых в Крыму военных учений. Мы постоянно напоминали им про один главный принцип. Еще ни разу корабль не выиграл ракетную дуэль с береговыми войсками. А кто будет обеспечивать безопасность с берега? Конечно, комплекс Бастион. Но для того, чтобы надежно прикрывать зоны ответственности, мало просто иметь высокотехнологичное вооружение. Нужно, чтобы работали высококлассные специалисты, которые постоянно находятся в режиме изучения своей техники, эксплуатации и так далее. Но пиком являются учения, которые позволяют судить о боевой надежности. Так что учения, которые проходят в Крыму, отрезвляют разнузданную в одностороннем порядке политику со стороны НАТО, отмечает Андрей Кошкин. Что же касается самого комплекса «Бастион», то он, по словам эксперта, является одним из ключевых элементов системы эшелонированной береговой обороны России, предназначенной для уничтожения целей на дальности до 300 километров. В номенклатуру поражаемых им элементов входят корабли ударных групп, морские конвои, десантные силы, катера, одиночные корабли, надводные стационарные и наземные цели. «Бастион» — это прекрасный комплекс, аналогов которому нет ни у одной страны НАТО. Самое мощное ракетное оружие, которое находится у них в распоряжении, это ракета Гарпун. Бастион же укомплектован крылатыми противокорабельными ракетами Оникс, летающими на сверхзвуковой скорости. Более того, есть информация, что в будущем арсенал Бастиона может пополниться и ракетами Калибр, а также гиперзвуковой боеголовкой Циркон. То есть все идет к тому, что комплекс окажется полностью неуязвим для средств ПВО противника. При этом самому ему хватит и пары выстрелов, чтобы потопить большой боевой корабль и даже вывести из строя авианосец, рассказывает эксперт. По его словам, еще одно из достоинств Бастиона заключается в его крайне высокой и эффективной совместимости с остальными видами оружия. Так, вкупе с другими ракетными комплексами, он формирует то, что в терминологии НАТО называется зоной ограничения и воспрещения доступа и маневра или зоной a 2 ад для противника это означает невозможность выполнения каких-либо угрожающих действий в охраняемом регионе. И благодаря комплексам «Бастион» именно такую степень безопасности имеет сегодня и Крым. По оценкам самих военнослужащих НАТО, Триумвират из берегового комплекса «Бастион», оперативно-тактического комплекса «Искандер» и зенитного ракетного комплекса С-400 образует вокруг себя настоящую мертвую зону, в которой делать силам альянса уже нечего. Вот, насколько высоко они оценивают наше высокотехнологичное вооружение и зоны прикрытия, которые обеспечивают такую надежность. И к берегу не подойдет никто, ни десантный корабль, ни эскадренный миноносец, ни большой авианесущий крейсер с истребителями на борту, резюмирует Андрей Кошкин. Всем спасибо за просмотр.